Теперь что касается фона. Очень важно, на каком фоне вы будете записывать вашего героя. Никогда, ни при каких обстоятельствах не записывайте человека на фоне стены, либо на фоне окна. Стена это всегда такое замкнутое пространство, а окно оно всегда дает свет, и тогда ваш герой будет просто темным. То есть его лица может быть не видно, он будет в темноте. Поэтому... Никогда не ставим напротив окна. Если вы пишете там, в небольшой, в маленькой комнате, и у вас очень мало пространства, найдите э, такую точку, чтобы вы сами стояли под стеной, чтобы за вами была стена, а ваш герой, человек, у которого вы берете интервью, стоял так, чтобы у него сзади была какая-то, хоть какая-то перспектива. То есть чем больше пространства остается за человеком, тем лучше. Очень хорошие картинки получаются на фоне травы, деревья, когда в кадре очень много зелени. Ну ищите просто живописные планы, ищите такие планы, чтобы у вас было впереди, то есть за спиной человека, как можно больше перспективы, как можно больше пространства. И тогда ваш человек будет выглядеть в кадре красиво.